Здравствуйте дорогие друзья, приветствую вас на канале Вкусные рецепты. Диетологи считают, что весна это самое благоприятное время для похудения. Организм сам стремится избавиться от всего лишнего, а нам нужно лишь помочь ему. Подписывайтесь на наш канал и мы будем делиться с вами оригинальными и вкусными рецептами блюд для эффективного похудения. Помните, что ни в коем случае нельзя испытывать чувство голода. Есть надо часто, но маленькими порциями и обязательно правильную пищу. Сегодня я расскажу вам, как приготовить котлеты из капусты и куриного белого мяса. Для их приготовления нам понадобится 1 кочан капусты, 2 луковицы, 300 грамм белого мяса, 1 яйцо, соль и перец, зелень, манная крупа 3-4 столовые ложки, мука 30 граммов, масло подсолнечное 30 граммов. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Начинаем с того, что шинкуем капусту, заливаем ее крутым кипятком и оставляем на 1 час. В это время белое мясо пропускаем на мясорубке. Лук режем кубиками и пассируем его до мягкости. Потом капусту отбрасываем на дуршлаг и даем стечь воде. Затем соединяем все ингредиенты, солим, перчим, добавляем манку и все хорошо перемешиваем. Капустный фарш должен получиться такой консистенции, чтобы котлетки не распадались поэтому можно регулировать плотность фарша, добавляя манную крупу. Котлетки обваливаем в муке, а можно и в сухарях, и обжариваем их с обеих сторон на подсолнечном масле. Вот такие красивые, сочные и очень вкусные котлетки не превысят порог калорийности нашего обеда или ужина. Желаю вам приятного аппетита и заветных цифр на весах. Если вам понравился рецепт,